Ждем Дмитрий да. Дима, дорогой да, привет, мой человек, привет привет, привет, привет. Как я рад тебя видеть вообще? Просто сколько лет мы уже не общались, друзья? Ну, порядочно, <с да порядочно, не помню, когда по-моему крайний раз я был у тебя на радио Метрикс в эфире. Это, наверное, был крайний раз, когда мы общались. Да, это было года три, наверное, назад, ну да. Наверное, да. Да. Ты прекрасно выглядишь. Я наблюдаю да, за спасибо. твоей динамикой спортивной. А, Сколько тебе бегаешь? А... И как давно? Ты знаешь, я э, сейчас не бегаю, вот, потому что сейчас скользко. Не, не, дело даже не холодное, а скользкое. Вот, и... У меня я пробежал ну, с, с нуля абсолютно за, там, за 25 лет ни разу не, не, не пробежав. У меня был рекорд 10 километров. Так я старался Эх, бегать каждый день и бегать, да, бегать э, в удовольствие. десятки вот, не и... это немало, это хорошо, да. да. Итогом, да, итогом вот этого всего было, было серебро э, ГТО по моей возрастной э, этой категории. Вот. Ну и все. На этом я закончил. Вот. Сейчас я в зал иногда что-то делаю, вот. но уже, наверное, я порядочно не бегал, очень хочется, но мне, мне просто страшно. Не, ну обладая моей массой, я прям боюсь. Я побегал немножечко с щеночком, но щеночек э, там, выдерживал километр максимум, когда вот, с того времени щеночек тоже успел подрасти. Сегодня, собственно, ты меня застал за прогулкой. Я гулял на старом аэродроме, заброшенном, с собакой. Вот я видел прекрасный, да, прекрасный я вид вообще, да. Читает, читает, тут связь, да. Нет, все, все супер, все, я тебя прекрасно слышу, я все вижу. А, Дмитрий. Скажи, пожалуйста, вот когда мы с тобой очень активно общались и делали много разных ивентов, представляешь, сегодня техника докатилась до того момента, что мы с тобой сидя дома, делаем прекрасный ивент, онлайн-трансляцию, там фактически у нас своя телестудия, вот, и ты в гостях, у... или я у тебя в гостях, даже не знаю, мы друг у друга, в общем, в гостях. То есть техника дошла очень далеко. Ты меня слышишь? Как слышно? Все хорошо, Дима? Я тебя практически не слышу. Я слышу обрыв твоих фраз. Вот. И слышу твой периодический смех. Это да, это я слышу. А сейчас? Нет. А сейчас. Нет. Сейчас не слышишь меня? Так. Что видимо, такое? видимо, телефонные боги каким-то образом благоволят эфиру. нашему эфиру да так ну а сейчас ты меня слышишь как мы тебя слышим хорошо я тебя нет. очень хорошо слышу нет. я я слышу только твои твой запрос там совместно слышишь нет не слышу но я тебя слышу вот, очень хорошо вижу тебя положительно прекрасно так ну что мы делать будем я могу тебе попробовать вот, еще теперь я тебя я тебя прекрасно слышу все О. Все отлично. Yeah. Вернемся к теме. Мы заявили mm -hmm. тему, как когнитивное yeah. моделирование будущего. Что это такое вообще? Почему вдруг ты? Yeah. Как или наоборот, не вдруг? Что это? Mm -hmm. Ну, Я так думаю, что именно темой ⁇ Когнитивное моделирование будущего ⁇ мы убили большую часть аудитории, которая хоть как-то хотела посмотреть на двух бородатых мужчин в прямом эфире. Особенность в чем? Что когнитивное ⁇ это ничего такого страшного, это понятие ⁇ разум ⁇ Мы берем за моим... И будем просто говорить про моделирование будущего. Так, если опять я тебя опять плохо слышу, что не ж знаю. Такое? Махни мне рукой, что ли, если ты меня слышишь хорошо, вот так скажем. Все, все хорошо, все, продолжай. О, отлично, прекрасно, супер. Так вот, когнитивное это понятие разум, да? вот понятие мышления, в принципе. Собственно, когнитивный модель ⁇ это такой термин, который сочетает в себе с одной стороны ну, некое понимание инструмента, с помощью чего мы это делаем, с другой стороны, он очень четко обращает внимание на ведущую роль разума, в принципе, на успешность в деятельности человека или объединенной группы людей. В моей практике есть, ну, условно, пять факторов, которые существенным образом влияют на надежность деятельности человека ну, в любой деятельности. И а наиболее можно важным, наиболее... Да. Дима, ты да. меня слышишь, да? Буквально один вопрос. Вот да, я прекрасно. Что... Моделирование будущего для чего? Когда для простых людей, для каких-то богов, для чего? Нет. Все дело не для чего, а почему. Так скорее почему? будет. Э, да. Все дело в том, что мы познаем эту действительность с помощью моделей. Вот. Мы э, упрощаем действительность, которую воспринимаем. И делаем модель некую. И для чего мы упрощаем эту действительность? Для того, чтобы ее понять и научиться управлять. Uh -huh. Это свойство человека в принципе. Вот, причем, если совсем уж, ну, мы, может быть, сегодня будем говорить о каких-то таких вещах, которые, может быть, не совсем привычны для аудитории, но они абсолютно обыденны, если в них вдуматься. В частности, есть понятие действительности, есть понятие реальность. Uh -huh. Действительность – это то, что происходит вокруг, вообще. Да? А реальность это то, что мы воспринимаем из того, что происходит. Каждый а, из нас то живет в субъективной, да, да, да, абс... да? Абсолютно правильно, да. И каждый из нас живет, ну, условно, в такой вот ну, в своей реальности. В суб... Да, в объективной такой вот субъективной реальности. Сразу, сразу тим... вопрос. Я правильно понимаю, да. что если я живу в своей реальности, а ты живешь в своей, даже смотря на одно и то, то же предмет, наши реальности могут не совпадать. Да, абсолютно правильно. Могут не совпадать. Вот. Это зависит от э, ряда условий, начиная от особенностей органов восприятия. Ну, ну, например, кто-то из нас может быть дальтоником, или э, слабослышащим, или слепым, да? и как бы другой видящий, да, или хорошо слышащий, или воспринимающий цвета, не объяснял, что такое апельсин, на да? человек, который лишен условно. Э, этих особенностей восприятия, его не поймет. Он может uh -huh. только принять, допустим, да, мнение другого человека, но понять до конца не сможет. Okay, Окей, Это... вопрос. Да. вопрос. Это понятно. Да. Смотри, но когнитивное, ну, давай так, я уберу, да, моделирование будущего. Есть да. у него какое-то практическое применение для таких людей простых, как я, например, не как ты. Вот для меня это может быть иметь какое-то практическое значение. А, так видишь, все равно все люди это делают. Мы так или иначе, начиная от вот этих вот форумов типа там сто желаний. И заканчивая просто напишите на бумажке, сожгите, размешайте в шампанском выпите. Это, это, это единственное создание будущего. Конечно, мы э, моделируем так или иначе, предвосхищаем события в своей жизни. Мы так, ты, мы ты, собрал там, ты собрал самые интересные способы, как делать бумажку, 100 способов сжечь бумажку в шампанского. И написал свое имя и написал это мой способ создания будущего. Видишь ли, я так получилось, что я с 17 лет изучаю такое явление, как человек. Вот. И, в принципе, человек и, и разум человека с практической точки зрения, и с точки зрения исследователя. Вот. Он мне всегда был интересен. Причем мышление человека разум человека примитивно к его деятельности. Вот это вот основная, наверное, история, которая меня интересовала, ну, вот прям вот давно. И то, что я сделал, вот метод когнитивного моделирования, это фактически мой взгляд на точный расчет траектории движения человека из истории сейчас, вот из то, что мы воспринимаем сейчас, в некую историю потом. И Но моя вы... задача, да. <св> <св> Давай, хорошо. Нет, я услышал слово "точный расчет". А что да. моделирование будущего? Есть возможность точно рассчитать? Да. Ну, да. И, получается, ты точно можешь рассчитать из точки А в точку Б движение человека? Да. Из, из, из, ну Да, это звучит забавно. Я же тебе говорю, что я могу рассчитывать время. Время достижения человеком или группы людей, той цели, которую они хотят достичь. Ну, вот Здесь же вопрос всегда, ну что такое точно. да, вот, Но я могу объяснить те цифры, которые получаются в результате построения модели. То есть есть я тебя по – Тебя все... по по подписку, что ты не будешь никому рассказывать? – Я не нужен, ты знаешь, это, ну, это такая история, вот, что пока я не нужен. Отчасти то что, было, то, что я умел делать, было нужно в Центре подготовки космонавтов, где я, собственно, занимался прогнозированием надежности, да, вот. А так это нужно бизнесу, причем это нужно бизнесу, вот, которому это очень нужно. Слушай, вот так, получается, это... что это можно и про бизнес, и про страну даже. например, Ты можешь скогнитировать моделирование будущего России на ближайшие пять лет? Более того, я могу тебе сказать, что если собрать людей, которые принципиально влияют на положение дел, да, круто. Но, то есть если это люди, которые принципиально влияют на ход событий, я могу с группой этих людей рассчитать какие-то истории вот, и даже посчитать вероятность, насколько те события, к которым они идут, они вероятны. Слушай, круто. Ну, давай чуть-чуть сузим наш вектор. И Сейчас здесь э, я пригласил э, ребят из группы, с которыми я занимаюсь. Мы формируем да. персональную стратегию. И я сказал, что у нас будут гуру, которые как бы настолько глубоко в теме формирования будущего, что как бы вот их послушать просто одно удовольствие. Тебя практически сейчас нигде не слышно и не видно, вот, но э, ты скрываешься специально, чтобы тебя не разорвали на эти мелкие кусочки. Потому все хотят будущее. Расскажи нам вот как можно, используя твой метод, действительно спрогнозировать свое будущее? Такая хорошая, интересная история. А, ведь есть же, ну, условно простой способ, вот, а есть способ, ну, условно словно. Простой это про шампанское опять? Как ни странно, да, простой способ это про шампанское, это тогда, когда ты с собой абсолютно искренне и откровенен, и ты делаешь только то, что ты считаешь для себя правильным и верным. Вот. Но в 100% случаев мы теряем этот навык с течением времени. Вот. Кто-то из нас выходит в мир уже с абсолютно потерянным этим навыком и восстанавливает его всю жизнь. Вот. Но в любом случае, обществу люди не нужны вот такие. Да? Нужны люди предсказуемые, управляемые. То есть абсолютно такие самостные люди не нужны. Вот. И вторая история, наверное, которая критическим образом влияет на выбор простого пути – это влияние других людей. Ну, то есть э, учет да, э, других реальностей или учет контекста, из которого движется человек – это вот вторая история. – Слушай, первая... б... да, да. Да, да. мне вот это вот очень понравилось, знаешь, влияние других людей. Например, я сегодня планировал прям серьезно посидеть, позаниматься, поготовиться. У меня заболели mm -hmm. дети. И все, моя подготовка. Ты mm -hmm. мне там в Питере на 13-14 будет большой тренинг, я его готовлю. Mm -hmm. И что ты думаешь, я готовлю, убираю, там, но я сегодня закрылся mm -hmm. в комнате, вот так mm -hmm. я сопротивляюсь этому будущему. Mm -hmm. Ну, смотри, тут же еще история в предвосхищении событий каких-то, да, потому что э, у нас два есть стиля, есть проактивный, есть реактивный. Реактивный это событие прилетело, ты на него как-то реагируешь, причем прилетело неожиданно. А есть проактивный, когда ты предвосхищаешь события. Вот если ты хотела предвосхитить в своей жизни события, там подготовиться качественно к мероприятию, ну, условно или там, ну вот, тебе нужно было заблаговременно, понимая, что у тебя есть маленькие дети, условно, да, уехать, например, на сутки в Гжель, ну, как вариант. Первое, что в голову Отличный день, я в следующий раз так и сделаю. Ну да, и собственно, оттуда уже возвращаться было бы проблематично, вот такое вот. То есть, ну, это вопрос в проактивности и в весах. Окей, okay. итак, я заметил три вещи, которые влияют на возможность построения будущего. Это откровенность и честность с самим собой, влияние других людей и предвосхищение потенциальных событий. Дима? Я очень честно и преданно смотрю в монитор, потому что я опять тебя не слышу. Сейчас? Слышишь? А, прекрасно я тебя слышу, да. Вообще, да. Три момента. Откровенность да. собой, влияние других людей и предвосхищение событий. Ну, нет, смотри, предвосхищение событий – это просто инструментарий, это инструментарий, по большому счету две, да, это э, способность быть откровенным самим собой и способность преобразовывать, э, противостоять с неким внешним обстоятельствам или внешней среде, ну, то есть ну, другим mm -hmm. людям там и так далее. То есть это вот две по большому счету составляющие, Четко понимать, чего именно, в какую именно я историю хочу идти, потому что все, что у нас есть сейчас, начиная от болезней и заканчивая имуществом, которое у нас есть, люди, занятия, это не просто так. Ну, то есть это нам зачем-то нужно из всего, из того, даже из негативного, то, что у нас есть, формируется некий вес истории сейчас». Вот, и нужно быть до конца честным с собой и откровенным, то есть до честным и честным до конца. Да? То есть, что такое искренность, это быть честным, а откровенность, это быть честным ну, на полную катушку до конца. Вот, это то, что нам нужно. Вот, по каким как причинам. приятно с и, и вторая история, это, да, и вторая собственно, противостоять э -э -э неким внешним обстоятельствам вот, в процессе движения. И вот okay. здесь, пожалуй, когнитивное моделирование тоже очень важно, чтобы это противостояние было э, по силам, да, чтобы человек больше, чем он может себе позволить в этом состоянии, чтобы ресурсы, которые есть у него, не расходовались на то, чтобы он бездумно сопротивлялся внешнему окружению, чтобы лавировал между какими-то историями, которые его окружают. Окей, я знаю, что эта технология сверхсекретная, никому неизвестная, и за семью печатей, но сегодня ты мне пообещал, что мы немножко приоткроем завесу тайны. Что делать? С чего начинать? Ну, как вариант, знаешь, как сказать, на правах рекламы можно обратиться ко мне, самое простое, что не дошло в голову. Супер, а можно какой-то вот такой light-тест-драйв? Знаешь, дело не в лайт-тест-драйве, наверное. Если вообще что делать, вот, ты имеешь в виду... Ну, смотри, у меня есть программы для работы с подростками. С подростками, и они немногим отличаются от работы с молодыми специалистами. Это студенты, например, старших курсов. И мы начинаем с ними работу, я начинаю с ними работу с того, что я прошу их сформировать некий успешный сценарий своей жизни. Ну, то есть, uh -huh. э, то, э, как они себе видят, э, вот, понятие счастливую жизнь свою, вот, успешную жизнь, что их окружает, э, с кем они работают, как они, как они встречаются, то есть, вот именно, э, тот же, понимаешь, как, если брать аналогию, у нас есть история сейчас, она обладает каким-то и мы тяготеем в этой истории, есть история потом, которую мы хотим привести, и у нее тоже есть определенная сила тяготения, нас в ней еще нет, но история уже есть, и нас окружает бесконечное множество таких вот э, историй. Мы выбираем одну какую-то. А так насколько важно ее через... создать и тянуться к ней? Принципиально важно, но потому что движение э, но ну, есть на ну, условно свобода от и свобода для. Так вот, свободы от без свободы для не бывает. А ну, что, вот, что такое так свобода же... от и свобода для? Ну, например, ты хочешь бросить курить, и ты хочешь получить свободу от курения, условно. Uh -huh. Так вот, просто так курить бросить не получится. Не получится просто так похудеть, просто так найти работу. У тебя, ну, какую-то там твою, да, найти человека, условно, встретить. У тебя должна быть какая-то причина это сделать. И эта причина должна быть, как минимум, равновесной тому, почему ага. ты куришь, почему ты ешь, почему ты э, там в токсичных отношениях с каким-то человеком, или почему ты один. Слушай, вот это свобода для. Я вспомнил, в одной бизнес-книге был очень интересный описан эксперимент. А и, по-моему, этот хирург или этот кардиолог стал очень известным в мире, не помню. Почему он работал с сердечниками, с, пенсион... с теми людьми, которые э, курили, которые, там, у которых была какая-то проблема. Mm -hmm. И э, он разобрался и говорил, ну говорить им о вреде курения э, бессмысленно, потому что как бы, ну, там, проживут они еще какой-то год-два mm -hmm. в, в этой своей несчастливой жизни. А он, наоборот, пошел от того, что насколько может стать прекрасная жизнь, не от mm -hmm. как бы без курения. То есть не запугивать последствиями, а показать перспективы, возможности. Это про это? Да, абсолютно это про это, да. Mm -hmm. вот. Более того, ну, опять же, может быть, кому-то это поможет из тех людей, которые сейчас с нами вместе э очень часто, опять же, говорят, ну, не приводят там тех же подростков и говорят: вот типа с ним нужно что-то срочно делать. Ну, вот. Я его там так вот прессую, так прессую, так заставляю, и говорю: слушай, вот там вот ты в своей жизни что будешь делать? Ну, то типа, ты там не умеешь чего-то, не хочешь, у тебя нет работы и все прочее. И вот здесь вот очень важно понимать, что нужно фиксироваться, когда мы работаем с человеком, не на том, чего он не умеет, не на том, чего у него есть. А, в смысле да, нету, да? А на том, что у него есть, то, что он умеет. И это развивать потихонечку. То есть вот выходить в работе с человеком на том, что у него получается хорошо, там, с маленьким человеком. Вот здесь примерно то же самое. Нам очень важно понимать, для чего именно мы стремимся туда. И это для чего именно не должно носить такой, знаешь, мета-характер общий, ну, типа там, для счастья. Это для счастья должно быть очень здорово персонализировано, вот, для человека. Потому что если спросить человека о том, что ты, ну, там, прокомментируй свое сегодня, человек достаточно четко проговорит про сегодня. И важно, чтобы он не не менее четко проговаривал про свое завтра. Ну вот, что ты хочешь завтра. Ну вот так, Хорошо. Если... А вот эм, что-нибудь еще, какой-нибудь секретик можешь дать для тех, кто очень интересуется вот своим прогнозированием будущего? Как mm -hmm. вот, может быть, где-то можно найти, почитать твою методику, что-то сделать, потом обратиться там к тебе за помощью, или мы можем, например, там, я могу пригласить тебя как пресс своего там гостя в нашу студию или там к нашу группу, где бы там, mm -hmm. может быть, провел мастер-класс о том, как ей пользоваться, а может быть ты Хочешь, чтобы люди Но, раздавали смотри, мы можем, Да, мы можем с тобой там условно поговорить о каких-то вариантах, когда можно будет говорить о методе, в принципе. Вот. Секретов, на самом деле, здесь никаких нет. Здесь действительно то, как я говорю, потому что формируется некое условие для перехода из истории сейчас в историю потом. Вот. Оно формируется за счет ну, создания некого веса той истории, к которой мы идем и расчета вероятности э, событий, да, насколько то явление, там, та реальность, в которой мы хотим прийти, насколько оно вероятно. В этом есть немножко физики, есть немножко математики, есть немножко психологии, вот, ну, никакое сочетание. Ну, вот. э, секрет, на самом деле, все очень просто. Здесь же есть э, одна вещь, что все то, что дошло сейчас исторически, до нас все книги по успеху, по успешному успеху, они, они же все абсолютно правы. То есть если взять любую... То есть любая, любая книга, она работает? Любая, любая работает. любая работает. Да, важно лишь следовать тому, что там написано. Вот. А вот в этом основной секрет. То есть как быть приверженным тому, что ты хочешь делать. Потому что, возможно из там ста написанных книг 100 для тебя не подойдут. Ну, просто эти инструменты для тебя не подходят. Тебе важно оставаться приверженным. Во всех книжках это, ну, условно, идет красный заглавной буквой. Быть приверженным себе. Быть приверженным своим целям. И искать, да, искать пути для достижения цели. В этом, наверное, основной секрет. Фильм «Секрет» про основной вот. секрет. Ты да, меня не, слышишь? Не, не, да, я да, слышу, да, да. Я услышал для себя очень важную вещь. Мне очень понравилось, и я обратил на нее внимание. Надо придавать вот этой потенциальной возможности, отнесенной туда в будущее, какой-то большой вес. Как это сделать? Наполнять ее каким-то там mm -hmm. весом? Я опять тебя слышу с прерываниями, ты между вес, ты услышал историю с весом, истории потом придавать? Да, то есть как вот этой истории потом придавать вес, когда ты находишься в истории здесь, она же где-то там. Угу. Ну я давай, я, я в общем понимаю твой вопрос, потому что связь прерывается постоянно. Смотри, а, ты представляешь себе, что такое мячик для гольфа? Да. Ну вот как он выглядит. Это такой шарик с пуклостями в том, Я вот, тебе махаю головой, ну, чтобы ты видел, что я понимаю. Пуклости. Да. Мячик для гольфа. Да, Эта да, фигура да. называется Брана. Вот. Физики утверждают, что мы живем как раз-таки на поверхности Браны, и вот наша реальность это одна из пуклостей с вот таких вот. Можно провести очень условно такую параллель, да, что вот наши Наша реальность вот, вот сейчас с каждого из нас является такой вот впуклостью. Эта впуклость ⁇ это ну, условный вес тех отношений, которые у нас есть сейчас. Это наша работа, это наш опыт, это наши люди, которые нас... В общем, все то, что наше. Причем неважно, какое оно, позитивное или негативное. Заметьте, это очень важно. Неважно, как в, этом, в, этом, в этой реальности может быть некомфортно. Но нас могут обвинять в этой реальности, у нас могут быть люди в этой реальности, которые будут, могут говорить, ты виноват в том, что я такой, ты мне должен, ты там еще что-то, вешать на нас вот маленькие эти вот гильки этих маленьких обезьянок. И этот вес, наш вес, да, мы э, в, этой, э, в этом сейчас, он будет вес достаточно большой. Дальше у нас где-то, неважно где, есть еще одна впуклость такая, да, эта история потом к которой мы хотим прийти. Я сейчас условную модель рисую, да, понятно, что это можно сказать, ну, я просто модель рисую. И вот у нас есть две вот такие вот, так, такие две штучки. В движении из истории сейчас, вот из, из этой вот ямки, да, в историю потом, есть два горизонта событий. Горизонт событий, это такая точка, пройдя которую, собственно, человек или группу людей, что бы они ни совершали, их действия будут незначимыми относительно действия некого. Да? То есть первый горизонт событий, нам нужно вырваться из истории сейчас. То есть пройдя этот горизонт событий, что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались вернуться назад, назад вернуться уже не получится. То, что в варианте носит название «сжечь мосты» условно. Но это не жечь моста, это просто уйти от тяготения истории сейчас. Угу. И вторая, вторая, второй горизонт событий – это та точка, пройдя, история потом нас увлечет. То есть что бы мы ни делали, но предпосылки будут таковы, что мы по инерции уже ну, попадем вот в эту вот вторую историю потом. Так вот, Я моя задача как специалиста, ты нарисовал э, два вражика маленьких. Да, вот, вот. здесь ну, сейчас. чашки. Нарисуй лифчик уже, это вот, будет больше всего похоже. Ну, типа того, да. Ну, просто вот, нарисуй две чашечки, как у лифчика у, у женского. Так. Вот ты стоишь сейчас, ты истории потом. Это будет понятнее. Это а, все сразу на... все стало... Соответственно, моя задача как а, а... специалиста, который занимается счетами траектории. Первое, это рассчитать... Ну, условно усилия, да, которые человеку нужно приложить для того, чтобы покинуть историю сейчас, чтобы его не разорвало. Ну, то есть здесь э, действуют два разнонаправленных вектора. Первый вектор это вектор, который действует в одну сторону, тяготение не дает человеку выйти, а второй вектор это тот вектор, который это вектор стремления человека, который хочет вырваться из этого. Вот очень важно, чтобы эти два вектора не разорвали человека, чтобы не было травмы, чтобы он никого не травмировал сам, вырываясь из этого всего, чтобы это движение было экологичным. И вторая моя задача, как, ну, нет, даже их две. Вторая задача как специалиста по расчетам траектории это сохранить его в процессе движения. Вот в этом, знаешь, у американцев есть такая фраза "in between" называется. Ну то есть "in between", когда он еще еще не здесь, но уже и не тут. Да? Между. Сохранить между. его в этом движении. И третье, так рассчитать вектор движения, вот баллистический, да, чтобы он его привел именно в ту реальность, которую он грезил. Не в соседнюю, в какую-то, а именно в ту, в которую хотел. Да? И вот таких вот задач. Ну, у меня, да. Соответственно... Нам важно понимать по поводу весов, что когда мы формируем историю потом вот этими местами желаниями, неважно чем, инструментов полно, какие хочешь. У меня есть свои инструменты, которые очень далеки от инструментов карта желаний, там, 100 желаний шампанское сжечь и все такое. Но, но принцип, принцип такой же, да, то есть формировать полновесные истории, да, чтобы было тяготение истории потом. Вот Димочка, что ты пожелаешь людям, которые никак не могут выйти из привычной ситуации, вот и которые их эта ситуация не отпускает, но они хотят что-то поменять. С чего начать? Я тебя фантастически не слышу. А, с чего начать? У тебя сейчас такое замершее, замершее лицо, такое вот такое сосредоточенное. Тебе еще в штурвал перерисовать хочется, такой знаешь, штурвал этого капитана корабля. Слушай, ну, вот ты меня слышишь сейчас? Слышишь? Да, сейчас слышу. Лена да. Грешнева. Леншка, привет Мурсултану. Да. Она из Казахстана, сейчас работает там, развивает бизнес. Пишет, что это новая mm -hmm. профессия. Мастер траектории персонального движения. Ну, спасибо, хорошо. Я не против. Пожалуйста. Дима, вопрос. вопрос. Я себя назову. Да, давай. Да. Что ты порекомендуешь людям, которые бы хотели изменить настоящее, но не знают, с чего начать. Но им очень хочется куда-то. Вообще просто. Начни начать с себя и начать со своей физической формы. И начать со своего ну, физического состояния. Потому что э, мы начали с восприятия. Ну, вот, и, э, собственно, наше восприятие тем полнее, чем полнее э, наша жизнь. наша Полнота нашей жизни начинается... С соматики, с физического состояния, да, поэтому начать с себя, с своей физической формы в первую очередь, дальше через физическую форму переходить в социальную форму свою, это вопрос в окружении, вопрос в общении, и дальше, собственно, то здесь же чем положительно, с каждым витком улучшений. Эти улучшения начинают действовать неким таким сочетанным, синергетическим, кумулятивным путем. Да -да -да, да, да, да, да, да. Спираль получается. Ты поднимаешься. Да. Сначала да. ты да. просто делаешь пять минут зарядку, потом да. ты начинаешь ходить, да. ты начинаешь контролировать да. питание, начинаешь да. думать по другому, позитивно, и потом поднимаешься, и ты почувствуешь, как тебе что-то изменяется. Дима, используешь ли да. какие-то методы типа медитации, какие-нибудь или еще что-нибудь? Ну смотри, медитация – это, ну, условно, инструментальный способ повышения осознанности. Осознанность... <с> Что такое осознанность? Вот у нас есть восприятие, а есть сознание. Причем угу. восприятие первичное. Мы даже находясь без сознания, мы воспринимаем там, болевые раздражители, световые раздражители там, и так далее. Вот когда восприятие и сознание содружественны, да, вот это осознанность. То есть человек четко воспринимает нечто, синтезирует что-то, да, и выдает. То есть стимул реакции происходит адекватно, условно, да? Вот медитация является одним из инструментов, собственно, ну, такого механистического, что ли, да, инструментального способа повышения осознанности в жизни. Да? Ну, вот у меня два процесса медитативных есть. Первый это флотинг, вот я периодически. У меня прям сеансы по несколько, вот, ну, в смысле, циклы по несколько сеансов флотинга. Ты, так, ты сам ходишь месяц... или ты для кого-то проводишь? Что, я сам? Ты сам ходишь или ты проводишь флотинг? Ну, не-не-не, я сам прохожу. Нет, я сам прохожу. Нет, подобных вещей я не про... подобных вещей я не провожу. Я специалист по моделированию э, реальности. А способы внутри модели человек выбирает сам. То есть каждому свое. Здесь вот тут уж точно от одной практики до другой. Я столько колбасило, что нет, я не, не провожу ничего, человек сам выбирает. Я помогаю выбрать. Ну, вот. И мы когда строим модель, я строю модель из контекста человека. Я принимаю все от юрведа до абсолютного нигилизма и там, этого, безверия и, и все прочее. Пожалуйста, у каждого свой взгляд на этот мир. Но моя задача максимально точно выставить траекторию движения человека или группу людей, там, организации. Супер. Вот. А второе, что я, пользую, да. использую, ага. я использую во время бега медитацию, потому что бег очень хорошо ну, способствует вхождению в такой медитативный ритм, врушению мыслей. Ну, то есть вот этого ненужного цветного водопада мысли, он убирает и очень хорошо чистит. Вот, да. Это флотик, Спасибо и... тебе большое. Спасибо тебе большое. Было круто. Вот просто я получил колоссальное удовольствие от общения с тобой. Ты меня слышишь? Я пытаюсь тебя услышать. Ты сейчас слышишь меня? Окей. Да. Я надеюсь, что ты меня слышишь. Поэтому мне очень хочется тебе поблагодарить. Окей, услышал. Да, я очень хочу тебе поблагодарить за то, что ты сегодня был со мной в прямом эфире. Я в любом случае договорюсь с тобой и попробую тебя пригласить в нашу закрытую группу, где мы там занимаемся построением персональной стратегии, чтобы, может быть, ты был неким таким, как бы, знаешь, супервизором тех идей, которые у людей рождаются. Я думаю, что мы с тобой в любом случае найдем способ, как это повзаимодействовать. Я желаю тебе успеха, чтобы твоя... Техника, технология была колоссальной. Ребята, нажимайте сердечко, чтобы у Димы все сложилось, и он был самым популярным, самым известным, самым богатым человеком, который умеет когнитивно моделировать будущее. Спасибо тебе большое. Я тебе тоже искренне желаю. Мне очень радостно видеть, как ты движешься. Это очень круто. Вот. Это вдохновляет, правда, это здорово. Спасибо, дорогой. Вот. Обязательно созвонимся после эфира. Тебе тоже Пока. большое спасибо. Я с удовольствием приду, куда бы ты меня не пригласил, там в группу закрытую. И вообще, собственно, я с тобой, помнишь, как в фильме, брат, по-моему, во втором было брать, брат, брат по релику с тобой, да хоть в Африку. Поэтому с тобой uh -huh. я, я рад абсолютно. Все, супруги, большой привет и поклон. Пока. Хорошо, спасибо. Пока. Ох, друзья, это был прям огненный эфир с Дмитрием Терлеем. Мы заходим в такой период прямых эфиров. Я уже практически достиг благотворенности с очень интересными людьми. Что самое интересное нас ждет на неделе? В среду будет радио Медиаметрикс. Я пригласил Андрея Парабеллума, человека, который стоит у основ вообще интеллектуального саморазвития. Мы будем с ним говорить о том, почему и как важно развиваться человеку в среду вечером утром у меня будет эфир потом сапсан в Петербург и вечером уже из Санкт-Петербурга будет эфир с Вадимом Дозорцевым который расскажет про персональный брендинг как сегодня нужно строить персональный бренд как нужно себя упаковывать продавать двигать и все в общем а впереди много много разных договоренностей на прямые эфиры с очень интересными людьми друзья мои всего всем хорошего до свидания. Ставьте лайки, чтобы сегодня ваш вечер сложился. Всем добра, всем любви. С вами был Роман Дусенко. И мы с вами говорим о персональной стратегии человека. Почему это так важно? Почему так важно действительно знать, уметь, фантазировать, быть честными самим собой, ставить себе цели, достигать цели, придавать этой цели вес в будущем, чтобы она притягивала вас туда максимально сильно. Всем пока. Прекрасного вечера.